Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньоре Тати. Здесь мы учим испанский всего лишь за 3 минуты. В сегодняшнем видео мы разберем дни недели, и как их называть, и как их употреблять, потому что есть некоторые исключения, которые, возможно, вас удивят. Давайте сначала мы их выучим. Понедельник. Луныш. Вторник. Мартес, Среда. Мьеркулес. Четверг, jueves, пятница, viernes, суббота, sábado, воскресенье, доминго. Все очень легко. Давайте повторим. Лунец, мартес, меркулес, jueves, viernes, доминго. Теперь давайте разберем некоторые исключения. Самое важное. С-. При, э, с днями неделями не используется никакой предлог. То есть в понедельник мы просто скажем el lunes. То есть вместо предлога используется определенный артикль. El lunes в понедельник, Эль martes во вторник, Эль Меркулес в среду, el jueves в четверг и так далее. Что делать, если мы хотим сказать по понедельникам? Мы просто определенный артикль ставим во множественное число. Los lunes, los lunes. Мартыш и так далее. Леш Меркулес, да, Леш Ховес, Леш Заметили, что когда я говорю во множественном числе, я говорю вот это вот Леш во множественном числе, да, но понедельник я говорю в единственном, я не говорю Лунесыс, я говорю Лунес. Почему? Потому что множественное число дней недели оканчивается на S, это Лунес, Мартыш, Меркулес, Ховес, Верность. То есть все будние получаются, да совпадает по своей форме как с единственным числом, так и с множественным. Вернее, множественное совпад... число совпадает с единственным, то есть лось, луныс. лось, мартыш. То есть, грубо говоря, если день недели закончился на «с», во множественном числе у него такая же форма, как и в единственном: лунес, мартес, мьеркулес, хуэвис, вьернес. Но уже лось сабадос и лос домингош. Потому что там уже на s ничего не закончилось. Ну и последнее, на, чего, на сегодня это, как скажем, в эти выходные. Fin de semana. Еще есть краткая форма, говорят finde. finde. И все, это такой же разговор на испанский. Вот, теперь вы знаете дни недели по-испански. Подписываемся на мой канал, ставим лайки, комментарии. Буду рада видеть вас среди своих подписчиков. И не забывайте, что у меня есть еще своя страничка в интернете, где есть языковая школа Синьор и Классный магазин, супер курсы по испанскому языку интересный блог про Испанию. И не только, там даже рецепты есть. Вот. И еще не забывайте, что я живу в Испании. И каждый день в историях в Инстаграм я что-нибудь рассказываю интересное.